не было бы счастья, да несчастье помогло Да здравствует кризис. Решение-то найдено. Построим такую страну, которую всегда хотели. Только торговля оружиями, секс, наркотики, чтобы мы проснулись. Вот и хорошо. Пора. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Всем привет. Давно не виделись. Теперь по субботам я буду делать такой обзорный выпуск по самым главным событиям за неделю. Так вот, сегодня про зоопарк ни слова, потому что в нашем зоопарке есть хорошая новость. Поехали. Теперь вы сможете покупать доллары и евро. Ага! Центробанк с 18 апреля разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам при этом банкам разрешается продавать только ту валюту, которая поступит кассы с 9 апреля. А туда вообще поступит валюта с 9 апреля? Вот давайте представим себе, кто-то сейчас сидит на долларах и на евро, и он такой, услышав вот эту вот новость, такой говорит, о, здорово, теперь я могу продавать в банк, да, и он отправился в банк ее, значит, сдавать туда. Да, а, а те, которые в очереди там ждали, и вот они сразу ее скупили, эта валюта появится в По Поэтому очередь, которую вы займете за валютой, за долларами, за евро, будет очень длинная, да, и она двигаться практически не будет, поэтому не ходите и не занимайте, эту очередь понаблюдайте. Здесь полезно вам вот что знать. Раньше доллары и евро завозили в Россию самолетами, ну, купюры, ну, для того, чтобы те, кто собирается в туристическую поездку, они могли закупить значит, эти доллары и евро наличные, и там поехать в Турцию и там тратить, да, где-то. Сейчас центральные банки, европейские и американские, запретили. Невозможно больше привозить валюту эшелонами, там, самолетами и так далее. Поэтому наличная валюта в России может появляться в банках, если кто-то ее туда принесет а ее несут все меньше и меньше. Ну У кого она есть, они за нее держатся. Ну, гречка там должна быть в запасе, сахар в запасе и, конечно, у кого есть эти купюры, вот тоже пусть будут в запасе. Поэтому откуда взяться-то наличным? Поэтому взять-то их можно, ну, как бы прийти за ними можно, а вот отгрузить тебе их — это как бы вопрос день сегодня прекрасный, изобилует хорошими новостями. Банк России отменил комиссию в 12 на покупку валюты. Вот. Решение вступит 11 апреля в силу. Напомню, целый месяц существовало решение о комиссии 12 на покупку на бирже валюты, да, и поэтому брокер с вас снимал 12 вот все, если вы хотели там что-то купить. Да. До этого был 30 а теперь 0%. понимаете? Вот она, оттепель. Реально, почувствуйте это. Я не знаю, ощутите ли это в виде кэша, да? Ну, в очередь встанете, да, и попробуйте там э, потрогать эти купюры. Но, во всяком случае, информационный фон явно положительный. Банк России снизил ставку сразу до 17 процентов, напомню, было 20 процентов. Ставка вступает в силу в понедельник. Короче, центральный банк говорит, что хотя положение для российской экономики сложное сейчас, да, но он делает все возможное и вот на 17 процентов опускает с 20, и вот это все, на что он может пойти. Напомню, чтобы наша экономика дышала и развивалась, ставка желательно должна быть 3 процента, ну максимум 6 процентов, поэтому да, с 20 до 17, если опустить, ваша ипотека будет как была 28 процентов, так и будет. Поэтому, кто сейчас берет ипотеку, не льготную, а обычную, лобовую, тому Ребят, может ли бизнес работать под ставку 17-20 процентов? Да постойте, 17-20 это только ставка ЦБ, а банк на нее еще 8 процентиков набросит, и будет ставка там 28-25 процентов, и то не всем еще дадут, поэтому, ребят, когда ставка 25-28 процентов, я вам так скажу, только торговля оружиями, какая-нибудь там секс, наркотики, блядь, потребля, Ребят, поэтому, друзья мои, давайте так, кому на нужна ставка, я не знаю, кто берет под эти ставки, тот мудак полный, и потом будет расплачиваться своей жизнью. За свои хотелки жить как люди, ты будешь платить потом говеной своей жизнью в долгах, петля, у тебя удавка будет вот так. И я напоминаю, что единственная возможность преодолеть этот кризис — это залить страну деньгами. Тогда предприниматели построят заводы, там, чипы, продукты, все построят, не будут ничего строить предприниматели с кредитами 25%, это невозможно. Это просто невозможно. Но на фоне всего этого правительство все равно там говорит, ну ладно, самые критически важные отрасли мы типа насытим деньгами через специальные там какие-то субсидии, специальные кредиты. Но опять, знаете, что будет? Из всего многообразия, представьте себе, 10 тысяч тем, ну хорошо, 6 тем там, с 10 тем каких-то там, ну получат кредит, да, другие 9 990 останутся опять не профинансированы. Вот так и живем. Поэтому, на самом деле, до такой поры экономическая политика России будет беззубая в отношении создания благ для себя самих, вот до той поры мы будем только вот беситься, говорить, ждать, и перспектива у нас будет, как у того шарика, ну вы помните. Правительство просит остаться айтишников. Ну вы знаете, да, массовый соты айтишников идет, там люди разъезжаются в Болгарию, там, в Турцию, там во все страны и так далее. В общем, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении грантовой поддержки отечественных IT-компаний. Теперь IT-компании смогут покрывать грантами до 80 стоимости проекта. И вот эти вот гранты, 80 которые покрывают, да, я в это, честно говоря, не очень верю, потому что все, кто получит гранты, потом будут проверены счетной палатой. Я вам так скажу, всех почему-то, кого проверяет счетная палата, да, вот двух из десяти человек, кого проверяла счетная палата, потом почему-то вот под следствием они ходят. Я очень бы хотел, чтобы айтишники, которые получат гранты, вот согласно этим постановлениям, да, они не казались потом под следствием. Ведь как бывает, ты взял грант, ты хотел сделать продукт, продукт делал, пилил, да, потом его затестили, ну, не пошло. Как? Ты же грант брал. Как не пошло? То есть то, что для рыночных денег, ну, нормально, ну, когда не получилось, да, то для денег государевых, нет, должно было получиться. Значит, ты украл, и счетная палата делает предъяву, начинает, ну, там, заводить какие-то уголовные дела, там, и так далее, ну, инициировать, да. Не очень хорошо это все, поэтому я вообще не верю в такой способ создания, ну, как бы, продукта. Но, ребят, для этого существует механизм рыночный, дешевые деньги, залейте уже отрасль IT деньгами уже, и все. Какие проблемы? Также на этой неделе Мишустин выступал перед парламентариями и очень много наговорил, всяких инициатив и классных вещей, на самом деле, наговорил. В частности, он заявил о необходимости создать российский магазин мобильных приложений. Ну, такой же, типа, как App Store, там, или Google Play и так далее. Ведь появились даже сообщения, что скоро Сбербанковское приложение из App Store там уберут и так далее, и, конечно же, надо чем-то отвечать. И вот Мишустин сказал — пора. Ну что ж, я ни разу не наблюдал, чтобы, когда кто-то говорил, пора, что-то там случалось. Я видел другое, когда правительство заливало страну деньгами с шести процентами, да, когда ну, долго и последовательно выполняло свои обещания, тогда, ну, бизнес набрасывался на что-то и делал, потому что для реализации чего-либо, там, App и так далее, создания необходимого количества, там, каких-то приложений, новых программ, заводов, ну, необходимо время и необходимо месяцами, годами и десятилетиями поддерживать определенный ну, как бы вот Настроение бизнеса, чтобы это все случалось. Поэтому пусть случится это начинание сейчас, в особо сложные времена, и пусть продолжается так долго, чтобы мы все-таки увидели, что отечественный бизнес породит необходимое количество там программного обеспечения, да, процессоров, там, необходимых продуктов и так далее. Друзья, в эти драматические времена обострился запрос на мое личное наставничество. Действительно, есть программа Ярд с Рыбаковым. 100 моих учеников, с которыми я занимаюсь лично. Первое. Я отбираю учеников и в течение года занимаюсь с ними. Очередная встреча с моими учениками состоится с 28 по 30 апреля. Оставляя свою заявку, мои помощники с тобой свяжутся, ну и, возможно, тебе повезет стать одним из моих учеников. Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. Ну, проголосовали за 93 страны, против 24, кстати, неплохо, да, так сказать, лобби разделилось, да, воздержалось 58. При этом следует отметить, что кого оттуда еще исключали или кто-то, может быть, сам уходил. Вот, пожалуйста, при Дональде Трампе США сами со скандалом выходили из этой вот, организации, из этого Совета по правам человека ООН. Вот. Ну, и потом опять в марте я сообщал, что Россию исключили из Совета по правам человека, из Европейского Совета по правам человека. Вот в этот Совет Европейский могли люди обратиться, если их права там нарушили и так далее, теперь некуда обратиться. А вот в Совет по правам человека ООН, ну, и раньше люди не могли обращаться. Это такой вот Совет, который рассматривает, в принципе, какие-то ноты протеста и так далее, поэтому для просто людей это ничего, но в бурном потоке исключительности России ну то есть по исключению России оттуда, отсюда, звучит очень бурно. В целом это еще один сигнал, еще одна демонстрация вот этого продолжающегося значит, исключения России, там, отключения от финансовой системы, да, отключения от э, вот этих вот институтов и так далее, и ничего хорошего в этом нет. Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в России, сообщила газета Nikkei. Напомню, Mitsubishi Motors в Калуге имела большой завод на 125 тысяч автомобилей в год. И вообще Калужская область, где этот завод, она гремела да, одно время из-за того, что они могли привлечь огромное количество там мировых производителей. Те построили заводы, и Калужская область развивалась вот так именно благодаря вот этому притоку. А сейчас этот приток сошел, как бы, получается, на нет. И хотя это был сборочный завод с уровнем локализации так себе, но по программе локализации, да, локализация должна была каждый год увеличиваться, увеличиваться, там, и через 10 лет достигнуть существенных величин, видимо, этого не случится. Ну и самое главное, те рабочие места, которые в Калужской области возникли, где они будут, что с ними будет. Интересно, будут ли национализировать этот завод для того, чтобы завод продолжил сборку машин? Ну, а чем он будет собирать? Кто запчасти будет поставлять? Поэтому непонятно все это. Все-таки низкий уровень локализации производства, он, видите, не оставляет закрытым вопрос, а что будет, когда тот, кто построил сборочный завод, вот, ну, не хочет больше производить машину. Ну, что Что будет? Все понятно, что будет. Завод остановится, рабочие места, Кердык. Поэтому, стоит ли в будущем России рассчитывать, чтобы приходили мировые производители да, и выполняли вот эту вот длинную программу по локализации медленно-медленно-медленно, или следует сразу привлекать те корпорации, да, которые строят заводы полного цикла? Возможно ли такое? Я бы хотел надеяться, что на этот раз при привлечении иностранного капитала, который будет строить заводы, Россия не будет повторять эту ошибку, иначе вот эти все сборочные заводы, эти разливочные, да, это как прачечные хуя знаете, так, вроде заводы есть, а на самом деле пшик. И поэтому на самом деле все эти сборочные, разливочные заводы, которые иностранцы понастроили, оказываются не более чем большим пшиком. Кто еще ушел из России? Ни себе, это же большие бренды, кстати. Асер, У -у. КамАЦУ, М -м -м. др, Оиткер, ну таких я вообще не знал, вот они тоже ушли из России. Короче, Асер, Пишет, что временно приостановил свою деятельность России. Ну, временно, надеюсь, Асер вернется, потому что это крупный поставщик, вообще говоря, техники, там, ноутбуки, компьютеры и так далее. КамАЦУ, ну, знаете, трактора, там, специальная техника, очень качественная, да? Ребят, знаете, они тоже имели здесь, скорее, сборочное производство, да? Поэтому остановка этих заводов — это не более чем, ну, типа, рапортовать о закрытии склада. Ну, что-то в склад закрыли, ну, и чего? но хлопнуть дверь можно, шума создать очень много. И о полном уходе с российского рынка в пятницу заявила немецкая компания дыр В общем, что делает Oetker, Да, Она из ключевых производителей замороженных продуктов, дрожжей, рыхлителей теста и прочих продуктов для выпечки. Короче, тесто рыхлить будет нечем, поэтому придется ногами или руками его как-то месить или рыхлить. Я вообще в этом ничего не понимаю, но неприятно, что я думал, ну хоть с тестом будет все нормально, а тут тили-тили тесто тоже будут какие-то проблемы. Друзья мои, предприниматели, российские, любимые мои братья и сестры, пожалуйста, замените дройткер, да, отечественным производством рыхрытелей, там, дрожжи произвести, тесто рыхлить, чтобы было чем домохозяйкам заняться, иначе, если их домохозяйки, им нечем будет тесто рыхлить, они будут мозг рыхлить своим мужчинам, а это уже не очень хорошо будет. Европейский союз в пятницу утвердил пятый пакет санкций. Значит, теперь российским кораблям запрещено входить в европейские порты. Очень серьезно. Также ЕС запретил ввозить в Россию квантовые компьютеры. А то они есть. А вот полупродники и авиатопливо вот туда. Вводятся ограничения на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя. На этой неделе США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, крупнейших государственных... И частного банка в России, соответственно. Вчера я не выходил, да, чем вы думаете, я занимался? Ну так переводил из Сбербанка свои акции, чтобы их там не заморозили. Поэтому, смотрите, вот если бы США да, не ввели эти санкции, я бы выпуск сделал, а так занимался вот этими вот переводами. Вот. Поэтому, смотрите, санкции очень сильно влияют на нас, потому что мы занимаемся какой-то хуйкой. И если вам кажется, что санкции вас пока не касаются, смотрите, сколько людей занимается вот этим переносом, туда-сюда. На самом деле, очень сильное влияние этих всех санкций. Представляете, 9 тысяч ограничений, которые вообще ломают логистические цепочки, останавливают, переворачивают и кучу людей сейчас вместо того, чтобы созидать делать что-то полезное и важное, занимается ну, попыткой просто, чтобы их не накрыло целиком и полностью. Неприятно все это. Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Клиенты смогут переводить только рубли только в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также Приднестровье. Только вопрос, что там с рублями-то делать? Типа, только рубли можем переводить в Армению, а кому в Армении рубли нужны? Непонятно. Ребят, нам, вероятно, придется жить в условиях санкций долго. Это не будет месяц, два, три, это будут годы, один, два, три. Лучше сразу примите, что три, пять, да, может быть, даже десять. Если вы хотите реально проникнуться, как это будет, посмотрите прекрасный выпуск Пивоварова на канале редакции. Пивоваров взял, съездил в Иран и вот заснял, как живет сейчас Иран. Хотите представить, как вы будете жить через два года, вот посмотрите, как живет Иран и умножьте на три. Правда, при этом три раза хуже или три раза лучше, это вы сами для себя решите. Дело в том, что примерный уровень возможностей страны, которая живет в изоляции, да, он примерно такой, вот как сейчас у Ирана. Иран очень большая страна, с огромным количеством сырьевых ресурсов, людских и так далее. То есть, это, это классная страна, некогда очень процветающая, но попавшая вот в эту вот расколбанскую. Сейчас некоторые говорят, что нас ждет какое-то благоденствие, Подожди, подожди. С какого? Что такого в России другого, чтобы случилось какое-то чудо? Вот само мнение в России есть, что мы особенные и нам суждено. Северная Корея вся убеждена, что Северная Корея тоже особенная. Посмотрите, какая особенная Северная Корея. Поэтому особенные люди живут по-разному. Кстати, Южная Корея тоже считает себя особенной, живет как-то по-другому, по-особенному, поэтому, если мы, россияне, особенные, у нас, конечно же, есть исторический шанс, но только в случае, если мы будем головой, руками, мозгами, телами и так далее, а для этого нужно, чтобы мы проснулись. И единственное, чем я благодарен этому кризису, это тому, что мы наконец проснулись, мы наконец поняли, что все хотят Россию поиметь, у всех свои интересы, не в плохом смысле, а в хорошем. И до тех пор, пока мы не задумываемся, что нам бы поиметь Россию для себя, такой, какой мы хотели, и это становится теперь фокусом нашего внимания, потому что иначе жопа полная, вот и хорошо. Теперь именно с этого момента мы все сделаем по-другому, здесь и сейчас построим такую страну, которую всегда хотели еще ждем дефолт. Рейтинговое агентство Standard Poor понизило кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте до уровня выборочный дефолт, так называемый SD. Связано это с тем, что российский Минфин не смог расплатиться по евробандам в долларах после отказа иностранного банка исполнить поручение в иностранной валюте. Так я не понял, кто не смог, блин. А? Ты должен был расплатиться или там кому дали поручение провести, да? Это вопрос, да. Вот тут мы и узнаем, какие вообще бывают рейтинги, понимаете? До этого мы жили в рейтингах там А, что-то там А, Б, ну, то есть это высокий уровень, очень высокий, там, средний и так далее. А сейчас у нас в основном рейтинги такие выборочный дефолт, полный дефолт, ну, -ка, знаете, как полная жопа, частичная жопа, вот и все такое. Ну, давай так. На самом деле смотреть на это все надо достаточно с улыбкой, потому что при более чем 300 миллиардов долларов резервов замороженных Центрального банка, когда наши западные партнеры говорят, что дефолт по обязательствам, да, то вопрос, кто не может исполнить -то платеж? Ему дают поручение, а он говорит, подождите, ваши бабки заблокированы, вы не исполнили платеж. В смысле не исполнили? Вы же сами их только что заблокировали. В общем, они спорят, кто прав, кто виноват. Вот это все взаимное давление, вот это вот претензии, да, вот эти упреки, вот это все, это все для того, чтобы был найден какой-то новый режим сосуществования. потому что Старые режимы накопили огромное количество структурных противоречий, понимаете, и все. А новые не найдено. Ну, чтобы найти новое, что надо? Блять, давишь, аж глаза, блядь, вылезают вот такое от давления. И все такие сидят, блядь, ну, Сим-Сим, откройся, ну, найдись какое-то решение. Поэтому я очень хочу, да, чтобы какое-то, блядь, решение нашлось, потому что сидеть с выпученными, блядь, глазами и радоваться финансовой оттепели, что теперь-теперь 10 тысяч долларов можно снять, которых нету в кассе, блядь, ну, совсем не, не очень хорошо. YouTube заблокировал канал парламентского телевидения Госдумы, и Мария Захарова заявила, что сервис, ну, YouTube подписал себе смертный переговор. А, не смертный, просто приговор. Пока просто приговор. Друзья, я же вам говорил, подпишитесь на мои резервные каналы. Телеграм, Яндекс.Дзен, Рутью, ВК, вот, потому что, ну, вот, не ровен час вот все закроет YouTube. Ну, а вообще, друзья мои, напишите мне, кто смотрел хоть раз канал парламентского телевидения на YouTube. Я вот действительно сам ни разу не смотрел, да, может среди вас есть кто-то, поэтому я вообще ни хрена не понимаю, почему YouTube вообще это блокирует. Вот. И может действительно кто-то смотрит это? Напишите, я хочу понять. <звы> <звы> В Госдуме сегодня высказали предложение отменить. ЕГЭ из-за нехватки офисной бумаги. Мне показалось, это какая-то смешная шутка. На самом деле, Сергей Миронов так сказал, дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить градус напряженности, предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную компанию провести на основе результатов обычных экзаменов. Старая русская пословица работает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому вот видите, да, нет бумаги и скоро ЕГЭ тоже нет. Поэтому, когда не будет туалетной бумаги уже, тоже, может быть, что-нибудь хорошее произойдет. Ребят, вы же помните, сколько раз дискуссия была, пора отменить этот ЕГЭ, что он уродует детей, зачем эти все тестирования остаточных знаний, зачем это все научение выученной беспомощности, да, вот этому послушанию, вот эти ЕГЭ. Ну, вы сами знаете, что ЕГЭ ничего не определяет, можно зазубрить, но реально голова будет пустая и так далее. Ну да, да, и столько было дебатов, столько дискуссий и все никак. А теперь вот решение-то найдено, офисную бумагу закрыли и ЕГЭ, почти уже под угрозой полной отмены. Так что, друзья мои, это о чем говорит? О том, что плавающая рациональность, ну то, что приводит нас к желаемому, всегда где-то близко, но мы ее, сука, можем не видеть. Оно рядом, а мы ее не видим, и она находится в тот момент, когда нам трудно когда нам больно, когда происходят какие-то катаклизмы. Да здравствует кризис, да здравствует катаклизмы, когда вокруг все вдруг переворачивается с ног на голову, и мы видим в этот момент то, что мы давно хотели увидеть, мы видим решения, которые были рядом, но мы их не видели. Да здравствует кризис возможность переобустроить свою жизнь так, как мы всегда и хотели. Поэтому давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне.